Когда мне исполнилось 70 лет, мне мои друзья сказали, ты прожил 10 раз по 7, теперь тебе необходимо к этому добавить 10 раз по 8. Я так посчитал, оказывается, получается 150 лет. Да, задачка интересная. Ну что, почему бы не попробовать? И я решил пойти в этом направлении. Но просто жить я не могу, я много занимаюсь творчеством, но и этого мало. То есть сейчас я разрабатываю проект, который называется Здравница. И вот э, в этом направлении сделан следующий шаг. Следующий шаг это вот создан э, курс про зрение. У зрение плохое, было очень плохое, даже была полная потеря зрения, и это было 11 лет назад. Врачи мне сказали, что медицина помочь не может, и поэтому, ну, в общем, в таком виде и оставаться. Я не захотел в таком виде оставаться и стал заниматься своим здоровьем. И в конце концов, сейчас я езжу, летаю, пишу, творю, то есть я вижу, конечно, оно не в том качестве, но вот, чтобы перевести еще более высокое качество свое зрение, я решил создать специальный курс и уже основательно заняться этой темой. Не так поверхностно, как в общем составе здорового организма, а именно конкретно, именно здоровьем зрения, своих глаз и все, что с этим связано. И вот, разрабатывая этот курс, изучая материалы, проработал все, что есть у нас в пространстве, а сейчас многие занимаются зрением, я в конце концов пришел к пониманию, опять же с оригинальничал и пришел к пониманию того, что нужно начинать с причин. Надо устранять причины заболеваний глаз, а их оказывается столько много, и они все взаимосвязаны, за какую ниточку не потяни, все, все связано, все, все начинает тоже откликаться. И вот я создал курс про зрение, в котором идет большим потоком процесс устранения причин заболевания глаз. Поэтому этот курс важен не только для тех, кто имеет проблемы со глазами, эти, этот курс важен и для тех, кому, э, у кого хорошее зрение, но для профилактики. Лучше эти причины убрать, чтобы вы гарантированно до конца жизни имели классное здоровье. А это реально, это возможно. Я, несмотря на то, что у меня возраст пребывает, мое зрение становится все лучше и лучше. Мое здоровье становится все лучше и лучше. У меня сейчас мое здоровье лучше, чем у меня было в 30 лет. То есть это реально, это возможно, в том числе и со зрением. И вот, но я к этому, конечно же, добавил все эти практики и методики, очень эффективные, разработанные мастерами со всего света в направлении зрения. И таким образом получился вот курс, где решаются вопросы и э, устранение причин, и конкретная работа со зрением. А там, там много интересных таких методов, и все они простые. Та же тренировка мышцам, прочее, все это знают, но когда вот нет такого особого стимула, когда не устранены причины, то люди, даже используя эти методы, какое-то время получают результат, потом чуть приостановился в использовании этого метода, зрение опять ухудшается. Это говорит о том, что не устранены причины. А когда причины устранены, то тогда процесс восстановление зрения может быть необратимой. То есть ты будешь постоянно улучшать, улучшать, улучшать и зрение. Чего я и добиваюсь. И я хочу этим курсом охватить как можно больше людей, чтобы мы видели это. Я спрашиваю, например, а зачем вам зрение? Как это, зачем зрение? Чтобы видеть. Нет, друзья. Чтобы видеть, можно иметь и плохенькое зрение. А чтобы иметь классное зрение, нужно понимать, что ты хочешь видеть полную красоту мира. Это один из девизов нашего курса – видеть полную красоту мира. Вот так, для такого, для решения такой задачи и нужно классное зрение. Мы к этому и ведем.